Так, друзья, всем привет! Большой-большой! Э, вчера начала, не стерпела, э, начала прожку делать такое. И сегодня утром закончила. Она сияет очень сильно, прям вообще. Особенно на солнце красиво будет смотреться. Э, вот такой снегирек получился. Вот сзади... Э, Саму основу осталось пришивать. Это я все прошивала. И здесь надо будет булавочку, кожу сюда пустить. И будет красоту и красоту. Я уже примерила на шапочку. Вот так. Но ну, можно, в принципе, не только на шапке, но и на курточку. Вот у меня с утра вот здесь такой завал полный. Инструменты трогала. Ну, в принципе, все, что надо было, все набрала. Ну, вот. Закручивала ягодки на пины вот эти, чтобы они пришивать не стало, так как так лучше интереснее они висят и не порвутся точно уже. И глазик, кстати, насчет глазика. А, глазик у меня против сглаза бусинка. Ну, в принципе, вот такая крас красивая, мне нравится. Как живая. вот, Смотрите, не знаю, камера передаст, не передаст, но сам, сам свет. А, получается и очень интересная работа. Мне очень понравилось а, прошивать все. И до часу я сидела долго и упорно, закончила птичку, потом только спать легла. Так что вот так вот. А, а затем я хочу сделать совушку-сову которую мне Андрей нарисовал. Мне она очень нравится. И, и хочу начать работу. Я даже сама ее буду носить. Мне так нравятся совы. Так что вот так вот, друзья. А пока буду обеспечивать своих детей. Давид что-то вырезал вчера. И начал прошивать. Ну, в итоге, ну, чуть-чуть хотя бы. Я знаю, что он не закончит. Ну... Главное, посидел, что-то подел, вот это он сам прошивал, это я ему начала здесь прошивать. В принципе, ничего, так для первого раза, для мальчика, тем более, вообще, классно, пускай лежит, будет желание, пускай дошиваю. Вот, да, вот, кожа, есть у меня еще другая кожа. Короче, птичка. у меня для брошек есть. Ага, вот птичка, да. Это под резиночку у нас эта птичка идет, да? Девчонки проснулись. А, а где моя а, птичка? Куда а, она улетела? А? а? А, мам. А где моя птичка? Вот Нет, моя брошка. Сейчас только здесь была. Офигеть. А, вот она у меня. Закинула. Динарки под шапочку посмотрела. Ну, будет смотреться просто... Замечательно. Она выпрямится, когда я это все обошью. И будет... Э, и будет класснюшка-класснюшка. Мне я нравится. Тебе тоже надо птичку? Лопату. Лопату? Ладно, сделаем. Я это хочу. Я это хочу. Лепта. Ладно, ладно. Короче, друзья, накормила свое хозяйство. Все, гуси только орут. Сегодня почти до трех приборку делала. Тесто замесила на блины. Хочу картошку на вечер сделать. Гречку доели, молодцы дети. Дима у меня, ну после нас девчонок всегда мусорно, вы понимаете меня. Тем более после большой девчонки, как я, и после двух маленьких это кошмар, что творится. У меня а, потому что... Ой, саруха какая красиво прилетела. А, потому что я шью, а, бисер, ленты везде раскиданы. Творческий беспорядок, короче. А девчонки у меня что? Они у меня там игрушки раскидают, здесь раскидают, все принесут до рынки, сами поиграются, а, где-то карандаши валяются, чтобы... Порисовать. Ну естественно я же не ругаю их за это, ну ладно, дети есть дети, они должны радоваться жизни и чтобы у них все было, а, то есть детство а, не запрещенное было, как говорится, так как чем больше за, а, как запретный плод сладок, так что вот так вот друзья, а, меньше запрещаем, больше получаем как-то так вот. А Димыч у меня сейчас погулять ушел, ну поел всю кашу сварил. Мама говорит все, молодец. Он у меня сынок, молодец. А Давид погулял с девочками, вот. Покатались они. Короче, все в работе. А Затем, сейчас я собираюсь раскидать кашу. Но вот я, куда смотрю, вы думаете, наверное, куда она смотрит? И я смотрю, как хозяйство мое кушает как ма ма Манечка наша кушает, еще <свят> <свят> <свят> <свят> одним глазком так подглядывает, умница моя. Она когда кушает, да, и меня лежит потом. Или лежит, или дергает меня за это за куртку. Ну, как вы видите, она нас на сносях у нас, девчон, девчоночка наша, Хрюша, кушает. Куры клюют тоже. Кашу дала чуток. Хотя горячая, но уж остыла, скорее всего, потому что морозис нормальный у нас такой. Минус 8, минус 10 есть, наверное, что буду. Ну, гусям я не дала кашу, так как они зерно клюют на ночь. Ну, вот, вот так, как-то так. А, и сейчас я буду раскидывать а, кашу по ведрам. И занесу хлебушок, закрою, естественно, прежде чем ставить так, а то они у меня все лопану. да, Маня. Вот, ну и все, пойду ужин готовить. А вечером надеюсь что-нибудь сделаю, сделаю красоту какую-нибудь. Это что у меня мой сумма чуть-чуть, чуть-чуть, это. А, если у меня нахлынуло какое-нибудь такое да рабочее а, настроение, то я пока не закончу, я спать не ложусь. И вчера я вот Час уже, уже, уже час ночи, а второй час, блин, ладно, легла, проснулась 2.30, блин, сна нет, и думаю, что туда пришить, как туда пришить, представляете, о чем я думаю? Я думаю, что мне сделать, как лучше и как красивее, вот так вот, потом 4 часа, вот, беспокоит меня вот это, представляете, и а, ладно, Даринка у меня проснулась, там я ее покормила, смесь не вырубилась, это хорошо, Просыпаюсь в 7 утра. Нифига думал, в садик же надо бежать. А потом думаешь, сегодня же воскресенье, в школу не ходят, все то Ага. Мозги встали на место, думаю, ой, ну можно чаек потихоньку попить по-спокойному. Э -э -э, какой чаек? Я еще закончила. Вот на видео я показала свой беспорядок. Творческий, как говорится. Э -э -э. Ну, чай, естественно, попила, но я опять же э -э закончила свою радость свою прелесть. Ну, вот теперь надо будет сделать другой мадамки. Они у меня... Им же не одно. И двоим надо сразу все сделать. Так что как-то так вот. Ну, уже темнеть начинает. Бяшка опять с ума сходит, да? Вечно она стучит рогами. Сколько не кормишь, все, мало. Так, пойду накладывать. Кашку-малашку. кашку малашку Так, вот беру я ведро, беру ковш большой, и сколько за раз я поросенка кормлю, столько накладываю каши, чтобы просто принести горячую водичку и разбавить все, ну, чтобы холодное не было, не кушал не поросенок холодное, и тем более плюс они замерзли здесь в котле, потому что обычно она здесь замерзает. Ну вот, в принципе, вот. Ну, можно еще адаптармливать их. Как-никак скоро пойдет на мясо. Дай Бог. Вот, вот, одна порция готова. Смотрите, я вот сюда э, 5-литровая воды приношу, разбавляю. И довольно хорошо, замечательно. Ну все, друзья, раскидала по ведрам. Здесь полностью опустошила. И остается у нас. Я подсчитала там два мешка мелочи картошки. Ну это раз. Ну, до конца месяца мы должны ее выработать, так как она у меня здесь лежит. Ну чтобы не замерзла. Вот так вот, друзья. Все, всем пока-пока. А, нет, так я еще ужин буду с вами готовить. До дому, до хаты теперь, друзья. Короче, друзья, что я надумала, что я надумала. Картошку сегодня я не буду делать, а просто блины пожарю. Ну, гречку пускай доедают. Нафиг. Руки вытащи из-под колготок. Что хочу сказать. Пойдем, пойдем домой. Ладно. Конечно, домой, куда больше? Так вот я сковородку нагреваю. Тесто поставила до того, как пошла. Хозяйство кормить. Эту крышку промою. На днях ела вот эту хреновину, закуску. Все горло себе содрала. Все абсолютно. Короче, офигенно. Но ну, я с слева, естественно, кушала. Ну, опять цвет компостирует мозга. Э, Тут раз я тоже жарила блины. Но меня исправили. Не блины, говорит, а... Оладьи. Ну, конечно, естественно, я за целый день заговорилась. Да, я детям говорю, оладушки пожарю вам. А на видео почему-то говорю длиннее, Ничего страшного, вкус от этого не меняется. Люди всегда заговариваются. Особенно, как я, за целый день и на камеру надо поговорить, и с детьми обязательно пообщаться, а не ходить молча и кричать на них. Так что как-то так вот, друзья... Динар, что она здесь на столе? А? Вот это кто поел кашку у нас, малашку? Ну этот цвет меня убивает вообще. Я не... к вечеру погулять собрались еще перед сном, хотят погулять. Носочки. Маленький одеянь. Носочки. Носочки. Теплые носки одеваем игруля то куда залез? Вот здесь у меня носки лежат, они выбирают, так подходят, какие надо одевают. Что Далина там? А, одевай. Другой Ну, Ничего не подгорели, они у нас очень даже ничего сливочным масличком. А, для вкуса. Не буду, наверное, смазать, не надо. Они и так нормально. Но нет, они вкусные, когда со сливочным маслом. он с вареньем поедят к вечеру и все. Вообще варенье, друзья, не едят. Нафига я это варенье варю? Сама не понимаю. Так, тарелку надо нам вытащить. Да, тигруля? Где ж у нас тарелочка. теплые, одевай, одевай. Mm -hmm. Я на молоке, остаток молока там осталось, дети пили вчера покупки, когда сделала, и э, замутила я. Тесто для блинов. Ну все, наверное, друзья. На этом я с вами попрощаюсь. Как вы видите, буду я стоять жарить блины. А к вечеру, не знаю, может рано лягу спать, может не рано. А? Как? Забыла. Вот, да, вот полосочка. Нету теперь там грязи. Я больше выкину. Да? Молодец. Эту шапочку нам тоже дали. Что ты? Что тащиться хочешь? Друзья, по скрипту. Наринка сюда принесла, она тянется к помойному ведру. Это кипец. Вон дети собираются у меня погулять перед сном. Аминка спит у нас. Да? Ночью мы гуляем. Ночью, ага. Вечер еще 5 часов, все гуляют там. Покатайтесь. Как замерзнете, сразу домой. Ага. А у тебя сырые, да, варежки-то? Вот так улыбки, вот так улыбки. Долго не гуляйте, а длину хоть теплую поедите. Монтолик указывает у нас всегда, всем девчонок одевают. Всегда так гулять идут. Всем друг другу помогают, молодцы. Дима сегодня ходил поросунку варить, девчонки пошли к нему, а Минку потом на руках принес, тоже. Я устала. Давай, идите с Богом. Капюшон надей. Ну, она на ледянках хочет. Там аккуратно машины ездят. Ага, конечно, не надо на дороге. Темно там, тем более. Ладно? На, школь... на школьный стадион? Идите. Только на дороге не надо. Давай, идите с Богом. Ну, смотри, Ну, смотрит. И тогда у нас смотрит лапулька лапулька. О, зубики вышел один у нас зубик. Все, теперь пойдут у нас зубки, да? Сейчас мама чай тебе сделает.